Доброго времени суток, подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствует Катерина. Данный заговор я проведу для своего подписчика Василия, который попросил сделать его именно для мужчин. Итак, данный заговор будет о том, как закрыть женщину от соперников, от измены. Удалить соперников с поля э, ваших отношений и от вашей избранницы. Остаться единственным мужчиной э, возле нее, чтобы никто ее не соблазнил, не отбил, не увел, не, не встал на вашем пути, не смутил ум и честь и совесть вашей избранницы. Итак, в данном заговоре я буду делать некоторые паузы. Э, в данных паузах вам нужно будет ставить имя «Женщины». Повторять мысленно данный заговор про себя с закрытыми глазами, оставшись наедине. Помните, что данный заговор нужно слушать от начала до конца. И чем чаще вы будете его слушать, тем больше будет усиливаться магический эффект данного заговора. Итак, начнем. Слушаем меня с закрытыми глазами, расслабившись. Первым разом, добрым часом, говорю я, да утверждаю женщину, Имя ее на себя замыкаю женщину, имя ее, делом и словом своим закрываю, от измены и от блуда по мужикам и молодцам, по женатым и вдовцам, заговариваю ее от их ласковых рук, от их жадных губ, от их призорки и приворотки, от зазывов и призывов, от постелей пуховых, подушек их пировых, от кубков свинов от приворотной еды, от четверговой золы, от всяких хитростей, от всяких гулянок. Летом, осенью, зимой, весной Быть и женщине, имя ее, ласковой со мной Меня привечать, других упор не замечать Дело мое замок, язык мой ключ Камень Алатырь, крепок догорюч. Да горюч Быть посему. Аминь Итак, дорогие гости и подписчики канала Если вам понравился данный заговор Ставьте лайки, комментируйте данное видео, пишите в комментариях, какие вы еще хотите от меня видеть заговоры или расклады на картах Таро. А также хочу напомнить, что за персональным раскладом на картах Таро либо сделать персональный заговор, вы можете обратившись по номеру плюс 38066 302 05. С вами была я, Катерина Таро.